Итак, займемся наконец-то отражением самих хозяйственных операций, поступления товаров и возврата товара поставщику. Перед отражением э, операции убедимся в том, что у нас отсутствуют остатки на складах. Пожалуйста, для этого есть отчет, раздел склад, отчеты по складу, остатки на складах. Мы видим, что ничего у нас на складах нет. Очень ожидаемый результат. Ну что же, вот оно Итак Закупки Поступление товаров Создадим новое поступление Указываем Поставщика Он у нас один любимый И вот Сейчас у нас Возникает задача наполнения Табличной части документа Можно конечно наполнять Строчку за строчкой Выбирая из справочника номенклатура Можно нажать на кнопочку заполнить И вызвать форму подбора товаров Давайте мы так и сделаем Значит, какие тут есть характерные особенности Во-первых Мы можем искать товары По наименованию, по артикулу Почему-то там еще Но вот я решил по артикулу убедился в том что у меня поиск сработал итак давайте мы с вами э, поставим галочку показывать подобранные товары и установим режим по которому у нас при подборе товара система будет запрашивать количество и цену э, ну давайте вот у нас ручка гелевая количество пусть будет 100 штук Цена у меня Вот такая вот Так, ну еще что-нибудь подберем Попробуем подобрать по наименованию Так, подбор сработал. Количество у меня будет 100 штук. Всего по 100 будем закупать. Цена, соответственно, тоже у меня подготовлена. Так, ну и все в том же духе. На что тут можно еще обратить внимание? На то, что система позволяет в, раз... в различных режимах отображать остатки. У нас остатков сейчас нету поэтому вот табличка где они отображаются она пуста ну и по большому счету все понятно что можно разные варианты отбора но с этим всем можно поиграться ничего там скрытого нет на что хотелось бы внимание обратить вот давайте нажмем после того как у нас все позиции подобраны какие нам нужны мы нажимаем на кнопку перенести в документ и вот на что тут еще можно обратить внимание мы с вами подбирали по артикулу в числе всего прочего но здесь вот у нас колонки артикула нету мы бы хотели ее видеть давайте в систему переключим в нужный режим Итак, администрирование настройки номенклатуры, общие параметры. Вот имеется возможность, колонка для отображения номенклатуры, код выводить, выводить артикул, выводить и то, и другое. Давайте и то, и другое будем выводить. Ничего не изменилось, да? Ну что ж, давайте мы вновь создадим документ и видим, что появились колонки код и артикул. Давайте снова введем поставщика. Есть еще один момент, на котором я бы очень хотел бы сейчас заострить внимание. Обратите внимание, мы не имеем возможности изменить дату. Согласитесь, что ситуация серьезная, а если мы задним числом решили документ ввести? Очевидно, что тут все дело в настройке контроля прав доступа. Вот давайте мы сейчас это запомним, запомним этот факт, что без контроля прав доступа надлежащим образом мы на самом деле нормально работать с системой не можем, по моему мнению. Вот И в будущем рассмотрим его, как настраивать права. Так, ну что ж, я опять позову форму подбора, опять буду по артикулу искать мне по артикулу нравится обратите внимание что и здесь тоже появился код и артикул ну и все в том же духе я заполню документ вас утомлять этим не буду все, сейчас заполню документ и продолжим дальше рассматривать